Недавно команды преподавателей и студентов сыграли в волейбол. И действительно в спорте рождается дружно, когда вот так соревнуются между собой, по-дружески выигрывают и преподаватели, и студенты. Ну и потом все-таки от этих праздников растет популярность вот таких мероприятий. А чем больше людей занимает спорт, тем больше здоровья. Вот это главное.